Всем привет, дамы и господа! Сегодня я вам покажу один бой, и сегодняшний наш герой это Форш 155 50 Это французская пт у 10 уровня, которая имеет барабан в 3 снаряда. Отличное лобовое бронирование, пробиваются только вот эти вот две дючки на башне, как видите, и НЛД. Все остальное просто неуязвимо. Итак, давайте посмотрим, как возит. прошу свои извинения. Как возит наш форш снаряды. 24 ББшки, 3 комунитива и 3 фугаса. По Один бараба... барабан комунитивов, один барабан фугасов. И все остальное. Это уже. Чисто ББшки. Бэ Итак, давайте посмотрим, как будет играть наш герой. В этом бою он покажет отличную игру. Первый, первым же, и первый же фраг это его, как, как мы видим. Перезарядка между барабанами. Между снарядами. 5 секунд. Перезарядка бараб... Да, вот, 499,5 секунд. Примерная перезарядка барабана всего. Трех снарядов. Это как по-моему, Если мне память не изменяет, это секунд 40-50. Итак, давайте ждем дальше. Никто пока в засвет не появляется, но Фош правильно делает, он ждет, он никуда не торопится. Ждем, ждем, ждем. Не торопимся. Вот, вижу. Видим 50 б Думаем выстрелить. Ждем, контролим, контролим. Контролим, контролим и видим вафлю Е100. Сразу нее сводимся, выцелим ей маску орудия. Первый снаряд 800 и второй снаряд уходит в молоко. И мы уходим на перезарядку, а во время перезарядки будет перемотка. Итак, поехали. Итак. У нас перезаряжается барабан, осталось последние 5 секунд. И опять он подъезжает к этому месту, пытаясь отстрелить свой барабан, видя ИСа-8. Мы сейчас смотрим версию после нерфа Фочи. После. Не до нерфа, а после нерфа Фочи. Как мы видим, урон все равно 800 проходит, 700 проходит. Отлично. Попадаем в верхний бронелист и с пробитием вафельтрагера АУТ Е100... Очень везет Фочу. Второй выстрел не везет, потому что он ставит ИСА-8 на каток. И ИС -8, корпус ИСА-8 находится за домом. У, Фоч... У Фоча остается один снаряд. И за один барабан, за два барабана, он всадил только 1793 1740... урона. Он ждет давания Кому бы принудить этот снаряд свой последний вранебойник в этом барабане. И, как мы видим, уже счет 3-7. Вот он ждал, ждал, ждал, дождался вафельки и садил последний снаряд. И у него 2227 урона. И давайте перемотаем. Итак, у нас перезарядился барабан. Отлично. У нас снова три снаряда по 700 урона. Мы видим маленькую маленькую, быструю резвую табуретку. Ожидая, в небольшом ожидании ее, э, счет становится 5-9. Т-71 подсвечивает нашего героя. Но наш герой не сдается и пытается все равно дальше нагибать. Остается у них только пять игроков, их команды, и все остальное это вражеская команда. Итак, э бешеная табуретка. Э бегает, пытаясь их светить, и у нее отлично это получается. И как мы, зам как мы заметим, у них э Хэвик и ВЗ пытаются убить Т57, пытаются убить Ваппельтрагер аут. 4. И наш герой пытается, ну, едет им помочь, потому что видит то, что к ним приближается фв -шка. Он быстренько-быстренько в темпе поджимается и встречает АМХ. Он первый раз по нечаянности ставит его на автоприцел. Видит то, что выкатывается вафля, забирает ее. С автоприцела и быстро уходит в КД. Как вы заметили, э, наш герой все правильно сделал. Он сейчас выгляделся, забрал э, вафлю, э, дал два дамага в французский тяжелый танк и ушел на перезарядку. И вот он встречает опять вражеские пт шки и это уже с другого фланга, возвращаясь, э, встречать их. Как мы видим, они тут практически для него все шотные. Поэтому он спокойно переезжает. Уже счет 9-11. И у нашего героя уже три фрага. Он быстро выезжает. Первый снаряд. Первый снаряд. Не папа э убивает труп. Убивает труп. Второй, второй снаряд убивает землю. Как, же как так может быть? Ну и третий снаряд входит ровно в цель. И у нашего героя 4689 урона, и он уходит опять на КД. Как мы видим, за это время, пока он, наш герой перезаряжал, счет стал 12-13. И Фош летит убивать Вафель Трагер Аут ПЗ 100 Он встречает Вафлю, встречает ее АФКшную, ставит ее сразу э на автоприцел, сни снимает ее с автоприцела. И начинает его дамажить. Ровно, ровно. Весь барабан входит в ПЗЕ 100. И наш герой уходит на перезарядку с 5 фрагами и 6 тысячами дамага. Что-то, как вы заметили, 13-13, у них осталось 2 ФВшки. У нас одна ФВшка и наш герой фот. Еще 1330 хп. Итак, наш герой перезарядился, и они встречают вражескую фВшку. Первый снаряд входит ровно, ровно в дючечку, можно так сказать, в пиксель. Второй снаряд, он посылает за ним в надежде, то, что он пробьет броню э, фВ, опять попадет в крышу башенки и пробьет. И сейчас он, как мы видим, Выкатывается, пытается просветить и не видит. Он пишет свою, своему союзнику то, что э, он ушел на перезарядку, и он, и, как мы видим, он и в самом деле э, урон вошел в э, нашего, в и. в врага. Э, Фош перезарядился. И начинает дамажить, как можно скорее он это делает, потому что знает то, что ФВ... после перезарядки ФВшки будет ему попа. И ФВ стреляя Голд фугасом, не убивает. Она не могла ему, она могла ему спокойно выцелить и забрать его. Но она этого не сделала, и поэтому совершает глупость и проигрывает. И давайте посмотрим на результат. Итак, как мы видим. Э Наш герой взял воина, основной калибр и танки-снайпер и получил знак классности мастер. Он первый по урону в своей команде и он получил 1... 110 917 серебра с премиум аккаунтом. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем